И... Под порогом Друг, свояк или сестра Забредут на чай, когда Соли нет, идешь соседу Он за спичками к тебе Приглашают пообедать Заеку метро, я ж сейчас такое слышишь словно сон давным-давно жили были не дружили, все как кому не смушли, все республики дружили, не страны.